теперь сдаем норматив по стрельбе иванов Пять. отлично а, следующий мадинский Бля, я маслину поймал. сейчас санчасть завтра приходи на пересдачу